Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем таро прогноз для знака Лев на ноябрь месяц. И будем работать мы сегодня двумя колодами. Это колода Таро Уэйта, которую мы обычно работаем. И колода Новая 78 дверей или 78 ключей к этим дверям. Давайте посмотрим, что ждет, дорогие Львы, у вас в ноябре. Какие задачи перед вами стоят, какие события к вам идут. Первая карта ⁇ это карта задач. Энергии этого месяца, события, настроение ваше, работа, любовь, семья, отношения. И мы сразу выложим карты второй колоды, к чему вас эти события ведут, какие двери перед вами открывают или какие ключи вам дают в руки для решения ваших задач. События, работа, любовь, отношения. Итак, приступим. Первая карта — карта Отшельник. Карта говорит, что нужно проявить в этом месяце добродетель, благоразумие. В смысле, нужно понимать, какие мои действия какой результат приносит, да, и если меня не устраивает какой-то результат, надо вспомнить просто, а что я делала или делала, да, какие решения я раньше принимала. Благоразумие, оно в том и заключается, когда мы можем, так сказать, прогнозировать, да, что вот я поведу себя так и какой будет результат. Я приму такое решение, да, и какой результат я получу. И здесь надо понимать, что вообще для меня хорошо, а что для меня плохо. Допустим, я принимаю решение, я должен или должна понимать, это для меня важно, да? или это обществом навязана какая-то мне идея. А Несет ли мне это благо? Например, какие-то вредные у нас есть привычки, и мы должны в этом месяце осознать, а дает ли мне какая-то моя привычка благо, да? а не ухудшает ли она мое здоровье, а не портит ли она мне там жизнь. А не укорачивает ли она мне эту жизнь, да? И здесь надо вот какие-то такие решения принять, очень важные в нашей жизни, львам, да, и подумать, что к чему меня ведет. Если я хочу получить какие-то результаты, как я должен изменить свое поведение или должна, да, чтобы получить другие результаты. Карта говорит также о том, что нужно согласовать свои желания, и свои возможности. Львы хотят всегда многого, да. Они хотят. В смысле, вы хотите всегда выглядеть хорошо, да, иметь большие суммы денег шикарными такими быть, и для этого нужны большие средства. Но карта говорит о том, что ты согласуй, может быть, ты тратишь очень много, а у тебя просто нет этих денег. Может, ты берешь кредитные карты, да, а этого не нужно делать. Подумай над этим, прояви свое благоразумие, о чем ты будешь рассчитываться, да, а что, откуда ты будешь брать вот эти ресурсы, чтобы потом это все перекрыть. Также она говорит о том, что нужно оценить свой опыт, свои знания, свои цели, свои, может быть, связи для того, чтобы понять, а что я могу сейчас предпринять быстро, да, чтобы изменить ситуацию к лучшему, чтобы решить какие-то свои самые важные. Карта говорит, учись обходиться малым, потому что отшельник, он ä, всегда в аскезе, он уходит от мира, он уходит от людей, он ä, почти не ест, там мало, может быть, да, пьет. И здесь нужно проявить аскезу, и это приведет к большому духовному такому росту. И у вас, видите, какой месяц да У многих знаков стоит материальные какие-то вопросы А у вас именно стоит такой Духовный какой-то путь, духовное начало Духовные какие-то перемены Внутренняя большая работа над собой И карта, конечно, всегда Обращает внимание на здоровье Потому что отшельник это человек преклонного возраста Когда нужно думать, заботиться О здоровье, думать о правильном питании О том, чтобы там Вовремя, может быть Пройти обследование, лечение Здесь на позвоночник надо обратить внимание на то, чтобы не простужаться, потому что это очень важно в этом месте. И карта говорит о том, что важно искать свой какой-то путь, да, и это не касается материальных средств. По этой карте вообще финансы, они не, либо не важны, либо их просто нет. Поэтому здесь и нужна аскеза. Здесь нужно вот что-то изменить, чтобы изменилась ситуация. Так, давайте посмотрим по событиям. Да, видите, карта падает, когда недостаток финансов, когда чего-то не хватает. Как интересно. Так, и вот смотрите, пятерка пентаклей, да, меня что-то не устраивает, мне чего-то не хватает, мне чего-то не достает. А затраты, которые у меня есть, я их либо не планировала, либо они превышают то, что я планировала. Поэтому и говорит отшельник, благоразумие прояви, не трать а, лишние ну, деньги туда, куда не надо. Подумай, составь себе план, на что мне нужно в этом месте. И обязательно оставь какой-то НЗ, потому что по этой карте могут быть какие-то незапланированные траты. Например, налоговая да, прислала письмо, и нужно срочно оплатить какие-то налоги. А на дороге остановила ГАИ, там или где-то вас сфотографировали, что нужно тоже заплатить налоги или, например, в отношениях чего-то недостает, и вы хотите, может быть, как-то привлечь внимание, да, купить какие-то подарки, да, или вы это могут и там дарить шикарное что-то, но вы подумайте, а можете вы это себе позволить, допустим, не пробьет ли брешь в кошельке вашему вот эти ваши желания, да, что-то сделать для другого человека? Можете ли вы вот себе позволить ваши возможности и желания? Совпадают ли они? По этой карте совет такой, что не тратьте деньги. Сохранить нужно деньги. да, И какой-то НЗ оставьте на всякий непредвиденный случай может техника сломаться, может там не запланированное что-то, какие-то ситуации быть, где нужны деньги, а у вас в запасе может их не оказаться, поэтому с деньгами здесь очень осторожно. И карта показывает, что есть здесь помощь, просто вы ее не видите, есть ну как сказать ситуация, есть какое-то разрешение вашей проблемы, да, но вы ее пока не видите и задача увидеть. Мы смотрим на вторую карту, старший аркан десятка. Десятый аркан, колесо фортуны. Карта говорит о том, что жизнь предоставит вам какие-то шикарные возможности для того, чтобы изменить вот эту ситуацию и выйти. Если вы не работаете, вам не хватает денег, вам предложится работа, но это же от вас зависит. Пойдете ли вы на эту работу или скажете, что она мне не нравится, допустим, не устраивает, да? По этой карте нужно брать эти шансы, нужно воспользоваться, потому что это удача, это деньги, финансы на долгое время. Карта говорит, что вы можете оказаться в нужном месте в нужный час, и нужно это использовать, если вас приглашают куда-то на собеседование, на работу, вам предлагают решение каких-то ваших проблем. Не спешите отказываться, подумайте. Возможно, это и есть тот самый шанс, который у вас изменит вашу жизнь. Колесо фортуны несет перемены в жизни да, и какую-то цикличность. Перемены они идут и не быстро дают результат. А приняли вы в этом месяце благоразумно какое-то решение, и через полгода вы видите, что это решение было правильным. Получите только первый результат. Это ноябрь у нас, да, декабрь январь, февраль, март, апрель, в мае где-то, да, вы получите уже результаты по вашим решениям, по вашим каким-то этим ситуациям. Что здесь важно? Доверить миру, доверить, доверяться людям, доверяться судьбе, да, вот что-то идет, толкает меня туда, и я пойду туда, и я решу вопрос правильно, я приму правильное решение. Жизнь мне предлагает что-то, я этим пользуюсь. По этой карте могут быть еще цикличные ситуации, как Цикл какой-то заканчивается, да, и новый начинается. И может быть повторение этих циклов, может вы уже были в этой ситуации, вам уже предлагали эту работу, вам уже предлагали какие-то отношения, да, такие, вам предлагали уже такие решения, но вы, может быть, в прошлый раз не согласились, а сейчас надо принять какое-то другое решение, да, чтобы новый цикл был более успешным. А, Удачное обстоятельства, фарт какой-то, возможности новые, да, но нужно уметь их ухватить и с этим работать. Поездка может быть по этой карте: да? движение, перемещение, которые несут благо. И третья карта дама, королева кубков дамы чаши она говорит о том что ты получишь результат ты получишь поддержку помощь прислушивайся к советам женщины обращая внимание на сны на интуиции потому что там могут быть какие-то подсказки по этой карте можно искать себе человека идти к человеку какому-то на консультацию да может быть поработать с психологом для того чтобы понять да откуда ноги растут у моих проблем и что мне нужно внутрь разрешить. Карта еще говорит, что научись отстаивать свои границы, потому что если ты э, вот здесь там все раздаешь или там э, стараешься всем угодить, да, у тебя нет этих границ, и люди пользуются этим, то вот эта карта говорит, хочешь вот этого успеха, да, чтобы фортуна к тебе повернулась, умей выстраивать личные границы, не давая людям переходить какие-то э, свои вот эти границы и защищая то, что ты э, заработал защищай то, что ты какой-то опыт, может быть, имеешь, какие-то знания, да, защищай себя. По этой карте, конечно, эта королева кубка говорит о любви, да, о том, что может быть любовь какая-то прийти, или вы почувствуете новые какие-то чувства к своей второй половине, что произойдет какое-то обновление. Видите, карта говорила новый цикл. И здесь вы можете понять, что да, у нас начинается какой-то... Новый путь, думали, может вы думали, что уже ничего нового не будет в ваших отношениях, да? Но Мы здесь еще вот, вот эти карты посмотрим, по семье, по любви. А тут что-то новое приходит. И давайте посмотрим к этим картам, какие ключи, какие двери они открывают. Ситуация с финансами открывает эмоциональную дверь, 8 кубков, да? И изменяет ваши эмоции. И карта говорит, что все старое ушло и осталось позади. И карта спрашивает вас, готовы ли вы потерять стабильность да, какую-то, и чтобы пойти в новое. В смысле, вот эти проблемы, они открывают вам новые какие-то двери. И колесо фортуны, оно сюда вас подталкивает, иди во что-то новое, решай задачи по-другому. К колесу фортуны. Для чего эти перемены, для чего эти изменения? Четверка жезлов. Карта достижений, карта семьи, стабильности. Карта говорит о том, что какие-то действия очень правильные да, в этом месяце вы можете сделать, что придет в вашу жизнь стабильность, и она заработана будет именно вашим трудом, вашими усилиями. Ну, карта говорит о том, что у вас хорошая организация, надежные друзья, соратники, и это все вам помогает идти по жизни. Вообще мы видим здесь семью, да, которая вместе встречает какие-то праздники, и им вместе хорошо. Здесь идет снег, непогода может быть, да, а здесь все уютно, тепло и хорошо. Вот это колесо фортуны, она вам вот такие двери открывает в такую жизнь, поэтому идите в новое, решайте как-то по-другому свои цели, то есть задачи. Так, и к даме чаши у нас выпадает карта двойка кубков. Подарки, любовь, гармония, да? Это эмоциональная дверь к любви и дружбе. поэтому, Но ну, эта карта сама карта любви. И это просто как подтверждение, что да, вот эти двери тебе в этом месяце открыты. Предпринимая какие-то действия, ты получишь и результат, и ты получишь комфорт, и, и какую-то помощь, и подарки. И будешь чувствовать себя эмоционально очень стабильно. Давайте посмотрим по работе. Карта смерть. В работе у нас идут какие-то перемены, кардинальные перемены, нужно что-то менять, что-то старое уходит, и вот эта карта спрашивала, а готов ли ты оставить старое, да? потерять какую-то старую позицию, может быть, друзей, может быть, сменить круг общения, может быть, найти другую работу, или взять какое-то новое направление, или к смене начальства, готов ли ты, что окружение у тебя как-то поменяется, да, и какие двери это открывает. Карта шестерка пентаклей. Карта материальная. Карта говорит о том, что неожиданно ты можешь приумножить свое благосостояние, получить подарки. Вот уже второй раз, да, мы получаем подарки. И карта говорит: вы можете встретить щедрого человека, да, которого помогать вам. Вот здесь, видите, люди открывают двери, ничего не ожидали, никого рядом нету, а у них стоит полная корзина подарков, там конфет, игрушек и красивая такая корзина. Вот в работе, если что-то будет меняться, какие-то неожиданные события при, приходить, вы знаете, что вот они ведут вас к вот этим, к вот этим подаркам неожиданно, к благосостоянию. Поэтому принимайте все перемены легко. Давайте посмотрим по семье, по отношениям. Здесь четверка чаш, вот здесь нам чего-то не хватает, да? Хотя нам выпадали карты прекрасных эмоций, подарков и семейных нам открываются двери вот в такую идеальную какую-то жизнь. На данный момент, в ноябре месяце, нам чего-то не хватает. Здесь нам даются шансы и возможности изменить ситуацию, но мы не готовы это увидеть. Но вы-то теперь знаете, сейчас и вы-то возьмете вот эти шансы. Да? Карта говорит, что вы слишком замкнулись, может быть, в себе на своих каких-то сконцентрированных проблемах, на своем прошлом, и не видите вот этих новых возможностей. А надо переключить внимание себя на окружение, на людей, на ситуации вокруг вас, посмотрите, что происходит, какие возможности судьба вам дает. И тогда вы решите все свои задачи по семье, по отношениям и по детям. Давайте посмотрим... Двери какие-то открывают Смотрите, какой шикарный у вас расклад да? и Здесь вам по работе подарки И деньги, изменения В лучшую сторону И здесь у вас, если вам чего-то не хватает К вам приходит король Пентакли Который тоже говорит о том, что В материальном плане Вы можете в этом месяце решить Вот если вы здесь научитесь Какой-то аскезе, да, Вы можете прийти к тому, что вы Станете энергичным Терпеливым, практичным вы не будете просто там мечтать и фантазировать, да. А карта говорит, что вы откроете двери к богатству, к процветанию. Но для этого нужно не вот сидеть и там говорить, что у меня все не устраивает, да, а начать действовать, предпринимать какие-то действия для того, чтобы изменить ситуацию. Тем более, что судьба будет давать вам множество ошибок. И карта говорит о том, что подумай, да, как ты можешь сделать, что ты должен предпринять, какие шаги ты должен сейчас делать, чтобы вот достичь вот, этого, вот этой материальной стабильности. Двери для этого в этом месяце открыты. Решайся. Итак, дорогие львы, у вас прекрасный расклад. Вам нужно научиться э, аскези, да, сдерживать себя, сдерживать себя в тратах поступать мудро, и тогда вы из ситуации, когда вам чего-то не хватает, и в семье, и в деньгах, да, вы придете к тому, что у вас откроются новые двери, подарки у вас вот, в двойном размере, да, и в работе, и в каких-то жизненных ситуациях, подарки, двери вам открываются, вот сколько открытых дверей, даже двери к богатству и процветанию. Только нужно увидеть вот эти шансы и перестать думать о себе, о себе как, сказать, как о жертве, да, как о проблемах своих. Нужно начать действовать, и тогда вы добьетесь шикарного результата. Фортуна на вашей стороне. Я желаю вам, дорогие львы, удачи, до новых встреч, до свидания.